миша привет месяц привет. месяц мы с тобой не слышались не виделись а, во-первых поздравляйте бро с днем трейдера 17 когда мы записываем и в принципе всех слушателей зрителей, кто завтра будет смотреть это видео и кто благополучно отметил но к сожалению середины недели поэтому придется отмечать крепким чаем а, да что хочу сказать? Прошел месяц с тех интересных результатов. Вот. для тех, кто не знал либо смотрит на Мишу впервые, прошлое видео, я думаю, куда-нибудь там закреп добавим, вы сможете посмотреть. Миша сделал за 10 дней сначала 7, 15 тысяч процентов, да? Ну у меня там здесь. 30 долларов 2 500 да там около 80 тысяч то вывел все себе на бургер золотой бургер он же в москве поэтому бургеры там именно столько стоит вот и а, начал все по новой с 10 да, с 10 я там дошел до 1500 вот как раз а, и вскрылось Расскажи. очень много всего, да. То <связь> есть, двойной вопрос. Начнем с чего. Как у тебя э, сейчас результаты? И это первый вопрос. Второй вопрос. Люди спрашивают: а зачем Миша устраивает такие челленджи? Зачем ему это? Ух. Сейчас концентр... нам, наверное, С второго вопроса: он попросит: зачем? Зачем? Потому что я не привык к большим деньгам, и меня большие деньги пугают. Мне а -а -а. очень много людей писало вообще. Ну, после видео. Бери бабки в управление, да? Запись бери мои деньги. Нет, никто на самом деле вот, не, не предлагал в управлении. И это очень круто, потому что ведь, ну, как бы люди, значит, сами могут и сами верят в себя. Вот но все спрашивали как ты торгуешь как ты дошел до этого и до да, жизни такой да да вот и как сказать зачем я такие устраиваю челленджи для того чтобы привыкнуть к рынку и избавиться вот от этого состояния какой-то спешки трясучки вот этого вечного фома постоянно да, рынок уйдет без меня, хотя по факту там миллионы сделок возможностей каждый день, вот, прямо миллионы, и надо просто их просто видеть, найти. Это тяжело, но оно помогает закрепиться на каком-то определенном уровне дохода. Вот, то есть для меня сделать нормой там не 10, не 50 долларов, но хотя бы 100. Я не говорю сразу же там о 1000, да, я говорю там о 100, потом 200, 300, там кратная сотня. Сейчас, на удивление, очень интересно все происходит. Я у себя убиваю старые установки и старые способы торговли mm -hmm. по спичному анализу, по скользящим средним, то есть все то, то что на мне... уровне ДНК уже прописалось, так. Это очень тяжело. Это очень тяжело, когда ты видишь уровни сейчас, ну вот, как мы поцы строим, чертим. Обычно я всегда заходил мим, между поцами, то есть всегда между уровнями. И вот от этого избавиться, это, наверное, самый большой вызов. И такие челленджи для этого устраиваются. Сейчас, в августе, у меня как-то просто нейтральность. У меня есть и сделки в плюсы в минус. И основная задача в августе как раз избавиться от этого ФОМа. Я не могу сейчас.. Uh... Для меня после этого челленджа, скажем так, стала нормой в виде 400-500% прибыли. и когда я вижу, Зажрался. Заж, зажрался прям вот, да. А рынок же не ходит, он дает вот одну свечу на 500%, ну в смысле одну волну, на 500% он тебе даст раз в месяц. А все остальное время он ходит зигзагообразно, синсоида и снимает стопы. И я не могу привыкнуть к этому абсолютно, там 70% прибыли, но ну, возьми ты профит, возьми, нет, опять возвращаюсь на точку входа и там по безубытку вбивает. Ну и вот очень-очень ровная торговля на данный момент, там никаких суперских результатов, это работа со своими делами. Чтобы было понятно, никаких суперских результатов это уже по-твоему зажжавшемуся, то есть твои сотни процентов там за день или за неделю, это ну, вот такое себе. Ну, X2 за день э, стало нормой абсолютно. Но... Я не говорю что x2 там от тысячи, от миллиона нет там хотя бы там от 50 долларов от 70 долларов x2 стала нормой, и это меня очень радует потому что ну, там вывести те же 50 долларов на еду 3500 я не думаю что ну, там 3000 что это плохо вот и когда ты для себя эту норму фундамент делаешь то уже готов к дальнейшему прыжку и росту вот ты знаешь, кстати, вот мне кажется, ты становишься кумиром многих, потому что, что такое классический трейдер? Это яхты, частные самолеты, трейдинг с пляжа, а ты заработал, 100 долларов вывел, и многие в тебе себя узнают, что вот он простой трейдер из народа. Ну... Это клево, и я очень долго думал насчет того, сказать ли следующую информацию. Еще я хочу поделиться, сколько я стоп плюсов, а сколько я маржинколофловил. Если можно напугаю, я недавно посмотрел статистику по бинансу и до июня до моего обучения начала у тебя, да, у меня там было порядка с семнадцатого года. По-моему, с июня 2017 года аккаунты, с конца, ну, в общем, три года 52 маржин кола. 52. Вот. Из них, я не говорю, что это большие суммы, но факт того, что 52 – это... Очень сильно и все 95 процентов это из-за вот этого состояния хомяка: а, не успеть по рынку. И а, как сказать, влететь в последний вагон. Вот цена пошла, ты заходишь внизу диапазона и тебя потом а, тащит обратно. Вот. То есть, чтобы понимали, вот она, трейдерская реальность ничего крутого, это ты просто бьешься. Ничего с... крутого было до этого. Ну да, но признать это тяжело признать это тяжело и первое время себя считаешь абсолютным неудачником потому что а, вот ну вот так происходит да но оно по факту есть потому что условно как а, торгует классический трейдер а, он получил зарплату предположим 50 тысяч рублей ну пусть будет тысячу долларов а половина решил занести на 12 либо и бит, заносит их а ему же нужны иксы то есть сделать 1000, а лучше 5000. Соответственно, сливает все через какое-то время. то есть А он же дает то есть он по факту слил полмесяца своей работы, свою жизнь. Он сливает, дальше ему нужно по новой либо идти там брать кредит, заносить, и нужно еще больше эксе. То есть вместо того, чтобы взять эти 500 баксов и за месяц сделать к ним, ну не знаю, там, ну 100 долларов. Причем это на изи можно сделать mm -hmm. там опять же были бы знания да то есть но ну, 200 долларов ну даже если возьмем то есть а, пусть будет 250 долларов это сколько там ну 350 вот реально заработать за месяц это у нас но ну, где 20 тысяч рублей вроде немного но блин ты вот их 20 тысяч заработал 10 оставил 10 вывел на свои ништяки то есть у тебя 60 тысяч рублей твоя зарплата тысяч рублей тебе дополнительную прибавку но все равно приятно Но нет нужно вот эти ракеты x вот стать долларовым миллионером и все улица работы. не работает да не работает но когда ты ставишь себе цели мы с тобой говорили об этом видео там по один из блоков обучения у тебя были цели вот у меня висит передо мной листочек на этот квартал 25 целей Uh, по крайней мере, я знаю, к чему идти, и что хочу, и все они реальные. Впервые в жизни, впервые в жизни. Ну, потому что работает uh, коллективное такое сознание, когда с ребятами в группе работаешь и смотришь, и у всех разные цели, да, и ты заряжаешься, что, блин, всем как бы... Как Это каждый, говорит, да. человек, который решил полземли скупить. Да, <свят> да, я, да я поменял, вон у меня там... Банально, но iPhone, да, VR, очки хочу себе, хочу себе кроссовки Mizuno для бега, потому что, ну, они по колодке лучше, чем Adidas, которые у меня там есть старенькие. Ну, все сейчас стало очень банально. Материально, но банально. Вот. Я вон сегодня к застройщику заехал по своему дому а с Гипом, главным инженером. Мы с ней поговорили по поводу предчастовой отделки НКМ. Но если причастовая отделка попроще, 3,5 миллиона. Если побогаче, 5 миллионов. Я такой спрашиваю, вы понимаете, вы заставляете меня по 2 миллиона в месяц зарабатывать? Я такая, ну что ж поделать, стимулятор. Но, к сожалению, я не дочка миллиардера и приходится в вджобывать. Поэтому по поводу цели сразу скажу попец нерви то есть работы как марафон то есть держи энергию, потому что если сейчас работать как спринтер и прям выдохнуться то на следующий месяц ты можешь получить отходняк и соответственно подкатишься поэтому лучше держать не дистанцию лучше держать именно вот темп и работать в своем темпе лучше что-то перенести может быть на дальний срок но сработать более для себя безопасно. Ну, даже вот далеко ходить не надо, я сегодня ловил эфир. Так. Вот э -э Ночью я проснулся в 3 часа ночи, uh -huh. э -э но я четко видел шорт, плюс э -э коллеги там говорили, да, но я Д две мысли такие важные скажу. Вот сегодня с 3 до 4 где-то дежурил, а такой, ага, зашел, ТВХ нашел, в итоге, конечно, вы, выхлопнуло по безубытку, потому что сами видели, там, что там ракету вот эту снесли, все к чертям. Я не выспался, короче, потому что я встал в 4 лег, опять в 6 встал, опять ни рыба, ни мясо. Вот эта голова опять квадратная, здесь прям, ну, надо очень аккуратно с режимом дня быть, потому что либо ты Мог всегда поспать, там каждый день. Мог допустим, да. в 9-10 и спокойно прогнозировать, или дежитаться, и торговать. Вот. Ну хочется азиатов. Ну вот это вот московская сессия унылая, когда ты просыпаешься с 7, там до трех дня, начинается этот флет долбанный. Ты такой азиат. Ты, конечно, надо, знаешь, либо на Бали, либо куда-нибудь в Мексику. То есть ты проснулся час, то есть я вот просыпался в 6.30, проходит час, приходит Абрикаусы и начинается там жара. Вот, ну, то есть, как-то как, как так, да, и это очень важно, высыпаться тоже, прям вот хорошо, режим себе сделать, да. Пойдем, угу. Пойдем дальше. Да. Теперь многие-многие за этот месяц писали, тема не столько, может быть, пока осознанности, но про психологию очень часто затрагивали, угу. и сегодня минимум два раза об этом решила. А расскажи, пожалуйста, про психологию. А какие выводы ты для себя извлек из предыдущих челленджей и с какими трудностями столкнулся? То есть ты частично об этом рассказал, но вот сейчас именно вот моя любимая: 1, 2, три, 4, 5 хм. любит вот эти списки, шелк листы а, Первое. Нашел сделку, сиди в ней. Короче, вообще не дергайся. Как правило, первое. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Надо, как как сказать, вот у меня сработало так, что рассчитанное первое решение оно оказывалось всегда верным. Да. Я, потому что заходил в сделку осознанно, от уровня, знал, что будет движение. Когда я начинал. При малейшем подходе к безубытку дергаться, переворачиваться, я сразу же ловил стопы, я сразу же а, терял там минус 10-20% маржи и от депозита, и это реально так. То есть вот первое решение, оно всегда верно, и главное не суетиться, вот перестать Открою секрет. заниматься. Да. Открой секрет, я да. его во время группового обучения не рассказывал, а, но есть рассказывал, напомню еще раз. То есть, когда ты в первый раз смотришь на график и анализируешь его, у тебя вот первая мысль, она приходит от подсознания. Что такое подсознание? Это штука, которая анализирует на скоростях в сотни раз быстрее информацию. И вот то, что тебе выходит как озарение, то есть, это просто мозг прочитал, увидел и выдал тебе. То есть, у тебя сознание еще не допедрило. То есть, и а, что происходит? Ты прогнозировал и такой, так, нужно покупать. А потом, вот если ты дал слабину, то включается сознание такой, мешали, а давай мы посомневаемся. И ты такой, черт, давай. И начинается. Вот этот саботаж, это полнейший пипец, вот этот мозг, который тебе говорит, еще туда-сюда, давай это возьмем второе торговать надо один инструмент вот присосался я к эфиру надо да. его и торговать потому что алгоритмы уже понятны Uh, как ходит рынок, понятно. Да, там где-то вверх, выше пр пробивает, где-то там поддержки отталкивается, ну, все принципе, это видишь. То, о чем я говорил на обучение. Да, да. Uh. Только я переключился вот с эфира на Waves. У меня было вот в yeah. начале недели. Я сразу фигню стал творить, я Арсенть не понимаю. На него переключился. А у меня было такое, был такой момент, что я просматривал монеты. Uh, я честно признаюсь, по старому своему две недели назад по, по опыту скользящих средних я смотрел какие монеты даже что... я да я смотрел какие монеты зарядили в стратосферу там большие проценты и Waves там с того момента у меня еще на подкорке не отработал вот эти большие свои иксы и я такой переключился, смотрю, вот вроде он должен, а, ищу ТВХ, а у него совсем алгоритмы другие. Но он не идет по этой, на М5, на H1. Кольчевое Он вообще... «должен». Да, ничего, никто он не должен. Вот, и залетаешь ты по алгоритмам эфира, грубо говоря, а из тебя сразу же ну, наказывает. И, и не надо вообще дергаться на другой инструмент. Третье меньше внешней информации чем меньше ты вот прям вот это может быть покажется парадоксом да и все равно есть подписчики языка все равно есть э, там подписчики плеча да но вот пусть на этом и останется информация на уровне закрытого канала и плеча как сказала одна девушка я ага. отписалась от всех каналов и оставил только герасимов трейдинг этого более чем достаточно ну да то есть ты Свою стратегию разработал и торгуй по ней, не лезь ты, не смотри на эти а, мнения. Должно быть просто до звезды, вот мнение любых людей. Сразу же твое первое решение верно. ты садишься в сделку, а, там 50% маржи, я уже снизил плечо до 60 там даже в начале не беру ни 80, ни 100, это дикость. Вот а, Сел, забыл, взял прибыль. Успокоился. А знаешь, почему так происходит? Почему? А в Оксфорде проводили эксперимент лет 20 назад. Может быть, 10. И студентов одной из группы, они выступали, примерно 50 человек было, и они выступали с докладами, с презентациями. Их просили оценить свое выступление и выступление своих коллег. Угу. Так вот, 98% оценили свое выступление хуже чем людям свойственно себя недооценивать И, ну вот миша он же стопудово знает я вот помню вот у меня не недавно мы с одним человеком разговаривали ну ты же никита никогда не сливаешь поэтому я что поэтому я заряжаю уллы в каждую сделку вот так же нельзя я прекрасно понимаю что я стараюсь максимум дать пользу но опять же это рынок и и и свой мыслительный процесс он тоже должен быть потому что мое мнение или твое мнение или любое мнение в чате или еще где-то это одно то есть ты же торгуешь нажимаешь кнопочки ответственность это вся на тебе ну, мы, в принципе, про эту осознанность на прошлом сезоне с тобой обсуждали. Да, это очень много людей э, такие сказали серьезно, а так можно что ли? Ну, типа от меня это зависит, и это прям было в диалогах с людьми, что это было клево, потому что многие сказали, многие потом это поддержали и как бы прям ключевым моментом выделили из интервью, что оказывается это я там нажимаю кнопку, никто-то другой за меня. Вот. Дальше, следующий пункт, я выделил себе важный урок, это гасить свое эго. Так, как, как только как я ты нач... ты? Как только я начинаю выеживаться а, и думать, что я очень умный и делиться идеями, я начинаю сам делиться идеями. Я ловил себя на мысли, делился идеями и пробовал и в чат, и пробовал и друзьям. Как только я это делаю, сразу все по звезде идет. А, а ты потому... не думал, что это просто убеждение? То есть, ты знаешь, как если я, а я же трейдер, я естественно человек, который вот этого все верит там. Кошка перебежал, дорогу и прочее, прочее. Если, не дай бог, я пришлю свои лимитки, где они стоят меня обязательно отстой. Нет, это, наверное, даже не с точки зрения, знаешь, Суверий, да? да? не с точки зрения суверии, а с точки зрения того, что когда ты подключаешь эго, ты же должен быть идеален, и ты, ты типа работаешь на публику, и у тебя выключается критическое мышление, включается вот именно это мышление. Сейчас я вам, бляха, покажу, какой я крутой. Я вам сейчас такую ТВХ идеальную дам, что вы там все охренеете просто. И ты ищешь эту идеальную ТВХ, и в голове ты настроен не на то, чтобы получить результат хороший, хорошее движение. А, а ты настроен как надо. Как, какой ты чсвшник ну вот, вот, вот прям да. И а рынок это... такой, во во во во, он опубликовал в чате. Давайте его. К сожалению, это так и работает. Я вчера товарищу тоже по эфиру написал, там сдвинь стопы. И блин, я понимаю, что эфир, типа я там. Товарищ говорит, у меня там стопы на 1905, я говорю, ну сдвинь на 1920. И я понимаю, если он сдвинул, послушал меня, у него просто был минус больше. Просто эфир там до сколько? 1950 дошел вообще, на до все собрал, что можно». И вот режим этот тишины он очень помогает внешний и внутренний вообще категорически помогает работать. Я думаю вот. тут даже не столько режим тишины это все равно промежуточное решение, потому что одному на рынке не не выжить. А тут скорее убеждение, что то есть, понимаешь, ты подходишь с точки зрения того, что вот я сейчас покажу, а нужно же вот у нас на самом деле тоже Саша такое бывает иногда в закрытом канале вот ну, паузу взяли на прошлой неделе прошлый рынок говяный и соответственно ну, мы понимаем что что-то как -то начинаем переживать ну, ответственность вот это все и а, тут самый простой подход что это вот вернуть понимание что а ты делаешь то что делаешь сюда ты просто дублируешь свои сделки, то есть ты не ради подписчиков, а ты вот сам увидел, зашел и потом уже, ну в конкретном примере ты, да, то есть решил поделиться и ты делаешь это не так, чтобы потешить свое эго или показать, ну вот сейчас вам папка покажет, как надо торговать, а здесь важно донести мысль, что Чуки, ну вот рынок, да, то есть, мне по кайфу поделиться, чтобы вы заработали. Самое главное, понимаешь, снять себе ответственность, потому что очень многие люди любят приложить ответственность типа, вот, чувак, это вот ты во всем виноват. Нет. То есть, моя зона ответственности, да, вот как я вам говорил на примере обучения: моя зона ответственности дать вам в понятной форме материал, да, вот во время группового обучения. Я же не могу, вот люди такие а какова гарантия, что я начну торговать в Плюс? Ну вот, что еще могу сказать? Вот у Сонга, то есть очень многие же, как они, получили материал такие, ну и где мои деньги? Я нихрена не делаю, я не развиваюсь, ну вот, то есть, поэтому тут то же самое. Я бы тебе посоветовал быть проще. То есть, книжку читал, есть тонкое искусство фигизму. Да, я слышал про нее, вот хочу добираться все. Прочитай. Она меня настолько зарядила, что прочитав 36 страниц, я устроил целый вебинар тогда, в 2018-2019 году. То есть, ну реально. То есть нужно быть проще. Серьезно, прочитай, мне кажется, я зайдет. Я сделаю... Вот мне подсознание подсказывает именно то, что тебе сейчас надо. Хорошо. Прошел месяц, Миша, такой. Да, пофиг. Идет плюс, идет минус. Саша, а вот это, наверное, и будет следующим выводом, потому что убрать важность вот, эти, вот этого события и важность денег для меня это самое сложное, наверное, потому что э, с момента, как у меня случилось, ну, попадос на деньги, я деньгам поставил невероятно высокую планку в своей жизни что это самое важное для меня сейчас там закрыть выпутаться из всех кредитов да и все закрыть все обязательства и когда эта важность поднимается до невиданных высот вот тогда и начинается вся эта суета все вся спешка и все на свете и вот эту важность нужно ну Крайне понижать. Как только ее понижаю, все нормально. То есть понижаешь ну, важность, убираешь эго столько, и. только наверное, понизить важность, потому что я прекрасно понимаю, о чем ты. Uh -huh. вот, то есть это как, когда когда ситуация, когда ты должен, ну на моем примере, там, может быть, уже не 12, тогда это было лет 8 назад, uh -huh. но пусть быть, Да даже если там 6 миллионов осталось, uh -huh. долгов поэн отдал, у тебя там долбит коллекторы, там, банки звонят, там я помню, было время лет восемь назад, когда надо что-то покушать. Идешь на остановке в микрокредиты, да, то есть, чтобы взять там тысяч 10 под конские проценты, чтобы потом все это отдать. Вот, это и понятно. Тут. Вот это у меня уже. Вот это неожиданно. Это очень неожиданно. Это было понятно, мы день, во вторые сутки будем записать. Сначала у меня деда, вот сейчас ага. саботаж, видимо, очень важные темы и болезненные темы, и кто-то из нас прям... Да, Отстанция. это жестко, жестко, прям mm. вот неожиданно. Так. Вот, mm -hmm. и а суть какая? То есть, понимаешь, вот этот урок, он нужен нам был для чего-то. То есть ты мог его пропустить, но в любом случае ты потерял бы большего, да? То есть, как говорится, мазь пошла, и ты потом все равно бы потерял бы больше. То есть тут очень важно понять, а зачем тебе нужен был этот урок. То есть какие добродетели, да, ты хочешь наработать. И то есть важно вот этот урок понять и сделать так, чтобы он больше не повторялся. Потому что если урок не будет усвоен, пройдет год, два, три, опять вляпаешься в то же дерьмечко. Я помню, мне рассказывали про э, мужчину, ему 57, там, ну, сейчас уже будет 60 лет. Последние 25 лет он делает так, он развивает бизнес. То есть бизнес становится очень э, богатым, да, то есть там это десятки миллионов в месяц. Его потом свои же работники обкрадывают, выпинывают. Он а, чуть ли не спивается, уезжает в деревню. У него остается последняя Нива. А, проходит так один-два года, потом он берет себя в руки и начинает по-новому. И вот этот цикл, вот раз за разом уже четыре цикла он ну, вот такие прошел. То есть он не может усвоить урок раз за разом вот, одно и то же. Поэтому очень важно а, сейчас для тебя Миши и для тех, кто нас будет слушать, чтобы... Если у вас был такой мощный маржункол, и вы вошли в минус, вам необходимо не перестать копать. Да? То есть, когда ты отказываешься время, главное перестать копать. То есть, не надо брать кредиты, да? то есть, чтобы отыграться, занимая там еще что-нибудь. То есть, важно понять, в какой же ты находишься, перестать копать. И если нет денег, честно признаться, ну, допустим, банки там или еще что-то, то есть честно сказать, нету. Но я не отказываюсь, я действительно, допустим, должен. Давайте подумаем, что мы можем сделать, и выстроить вот это то есть поступить экологично. То есть, это ну, как взрослый человек, ты взял деньги, ты должен, тебе необходимо их отдать. И, соответственно, вот как было когда-то у меня. То есть, мы с банками состыковались, сделали реструктуризацию, и, соответственно, то есть... Минус раз, жаба, да, а да, в первую очередь там микрокредиты, которые больше денег забирают, там частные долги и так далее. Оп-оп-оп, то есть 1-2 года и все, и долгов нету. И чем больше ты отдаешь, тем сильнее у тебя расправляются крылья и проще становится жить. Потому что с долгами говорить о каких-то вот там заоблачных там целях, но... Но важно понимать, что ты работаешь не, столько, не только на отдачу долга. То есть отдача долга, допустим, это 30-50%. Остальное это твоя жизнь. Потому что если ты будешь жить как раб отдавая просто долги, без вот этого айфончика, без uh, кроссовок, ну это получится не то Ты себя через какое-то время сожжешь и жить не захочется. Поэтому вот нужно выстроить гармонию. И я бы вот и тебе, и всем посоветовал. Почему так произошло, а какую пользу, как бы это бредово не звучало, мне это принесло, вот, эти моменты понять и, соответственно, уже отсюда двигаться дальше. То есть обязательно должен быть, я думаю, глубокий реинжиниринг всех жизненных процессов. Тогда, да, то есть в любом случае, то есть чтобы было понятно. То есть если мы говорим о том, что мы хотим зарабатывать миллионы, нужно перерасти себя, да, метаморфозы, они бывают иногда болезненны. то есть вот сейчас это вот, знаешь, это вот как ты пошел на тренировку, позанимался, на следующий день у тебя все мышцы болят, да? почему, потому что там микротравмы и они заново начинают э, срастаться и увеличиваются в объеме. Вот то же самое, ты получил вот эту травму, все начинает срастаться и вот зависит от того, вот как ты дальше правильно поступишь, будет и зависит насколько крутых результатов ты сможешь добиться. Mm -hmm. Примерно такие выводы. Ну, я там под, под конец еще ставлю некоторые наставления. В любом случае, но выводы такие, да. Понятно. А по психологии mm -hmm. дай пару советов. Uh, я поставил себе задачу, когда попал, но ну, я же попал на деньги на фондовом. И я mm -hmm. поставил себе задачу, что так или иначе я этот фондово изучу. Но да. во что бы ты ни стала, потому что мужикам нужны победы, и фондовое – это не казино. А, во-первых, первое самое главное – как же задолбало отношение людей к фондовому как к казино. Все думают, что даже если люди думают, что это не казино, есть такая книжка фокуса языка», ее написал Дилц, она говорит нам о том, что вот что ты говоришь, что ты чувствуешь. Вот если ты говоришь, я делаю ставку на фондовом рынке, то можешь забыть, что ты относишься к этому как не к казино, это у, тебя, у тебя автоматически а, подсознание воспринимает вот это слово ставка как казиношное, потом а, отыграться, опять мы, мы многие говорим отыграться, да, там а, это, это тоже вот, игра, Но, блин, это не игра, это работа на самом деле то есть вот а, сразу же не, не, ну, нельзя относиться как казино к рынку. Это не казино, это только твои мозги и там роботы, кукол, другие трейдеры. Если ну, еще удобно, процентов то, 5 может быть удач. Да, да, проснуться в то время, вот как-то как мы это обсуждали. Рынок это вообще не казино. Перестань, чувак, или чувиха, относиться к этому а, как казино, потому что, ну, это тупик, вообще тупик. А, Второе, если человек не настроен, если ты человек, который нас смотрит, не настроен всерьез разобраться в рынке, то нафиг тебе оно надо, потому что поверхностное изучение рынка, ну это совсем, мне кажется, как минимум неинтересно, ну может быть, конечно, есть там пассивный, но опять, да, если это для тебя пассивный доход, но я вот, Моя чистая логика. Мне захотелось разобраться в нем, то есть победить этот рынок в конце-то концов. Но ну вот победить его, понять, как вот он действует, как он деньги приносит, это очень-очень хочется сделать, и каждый день я прилагаю максимум усилий, чтобы к этому дойти вот криво косо но это получается. По крайней мере, маржинколы у меня остановились, и это очень радует. Это, блин, такая победа, после которой хочется, да, там, чилить выходные. Это сто процентов. Какой еще совет? Да не убежит рынок никогда. Но он правда дает очень много возможностей мы вот сейчас пока говорим там миллиарды сделок проходят там точек входа тысячи проходят по каждой монете вот и если так думать и постоянно бежать за рынком то тоже сгореть можно легко вот. просто надо как сказать расслабиться и получать удовольствие и получать опыт вот но ну, и деньги выводить ну вот. вывод денег это то о чем мы делали большой акцент что нужно делать вообще по умолчанию покажи это даже дорогу просто... домой да? домой да покажи дорогу домой деньгам моя мама так сказала на один раз я этот запомнил и сейчас столько людей это говорит я вообще в шоке окей смотри не так давно ты прошел групповое обучение вот. И в сентябре оно как раз планируется. А, то есть сейчас будет набираться новая группа твоих коллег, и ты как а, человек для них а, авторитетный, экспертный, ну, опять же, объективно говоря, понятно, что там всегда есть чему научиться, но тем не менее а, у тебя отличный результаты но ну, серьезно отличные, да? то есть для многие за всю жизнь таких не добиваются, понятно, что есть на чем работать, да, и с точки зрения психологии. Так вот, а, несмотря на то, что вот результаты хорошие, а, чтобы а, даже не так, а, чего тебе по-другому спрошу? Что тебе дал групповой курс? Mm -hmm. а? И а, что пришлось дорабатывать самостоятельно? То есть, что групповой курс а, дает? И что, вот хоть, хоть влепешь лепешку ошибки, на тебе придется делать самостоятельно? Групповой курс полностью перепрошивает мышление касательно рынка. Видно, что ты в него вложил достаточно много сил, энергии и вообще душу. Все-таки это сделано с душой. И он меняет взгляд на рынок полностью, то есть мы все, я думаю, ребята со мной согласятся, мой поток, мы ä, просто перевернулся немножко для нас рынок после того, как мы начали это изучать. Он мне дал новые способы торговли, ну в любом случае глубокие. Ä, я привык к самодисциплине, к которой я отвык там с э, времен школы, даже в универе я не так э, вкалывал, как здесь. А мне пришлось это делать, мне пришлось это делать, потому что э, когда я получил втык на второй домашке, когда ты сказал, ну что за херню ты мне показываешь и вообще не хочу тебя видеть то, что ты мне показываешь, давайте следующего, я такой посидел, я посидел, послушал. Но это так и было. Я понял, что я не хочу быть лузером, я не хочу получать такие втыки, я не хочу относиться к деньгам, как вот просто к фигне, и я хочу учиться. Ну, камон, я 80 тысяч дал, я хочу их окупить как минимум. И вот курс дал мне полностью перепрошивку, вот новый взгляд, самодисциплину, он мне дал комьюнити ребят. С которыми мы сейчас общаемся да вот более плотно опять же мое окружение все которое было оно еще до курса от меня вот с момента как там начались всякие до да, сложности а здесь люди которые поддерживают и понимают потому что а, у них такие же интересы схожие с моими они тоже хотят независимости какой-то А видят... если ты ананас и попадаешь в соленую банку с огурцами да. Ты как к ним засаливаешься и зеленеешь. Да, и, и ребята все экологичные, классно с ними общаться. То есть мы уже абсолютно на одной волне, мы можем а, там, быстро созвониться по скайпу, обсудить вот эту идею там или что-то, как, как поведет себя рынок. А коллективный разум, он хорош. Вот, поэтому это мне очень много дало на самом деле. И цели я вот о них очень много говорю да то есть не только какие-то фундаментальные знания по рынку мы прошли много темы прошли много способов я это эти способы Взял за основу и наложил на них совсем маленькую часть того, что я раньше знал, и у меня получилась такая своя стратегия работы. Вот. То есть, ну, кроме фундаментальных знаний, он дает психологический блок хороший, потому что ты с дисциплиной работать начинаешь, ты начинаешь к целям каким-то стремиться, да, ты начинаешь уже вот э, э, знать, куда идешь и знать, зачем тебе это вообще надо. Вот, то есть, это прям хорошо, хорошо. Вот так, так, так, так, так, такая обратная связь у меня по обучению. Я считаю, что, ну, я говорил уже, что отдал последние деньги тогда, но я считаю, что. Вот а ты хорошо было Сколько я, купил? Слушай, ну, получилось-то, наверное, ну. Еще ну... в июле? Да, наверное, в июле еще. Ну, там все равно расходов куча, но да, да, по, по факту-то в июле. По факту в июле Не, он у меня окупился. Вот и какой второй вопрос ты задал? Я забыл извинить. Вопрос: а, ты сейчас рассказал, что угу. дает курс, да. а второй вопрос: а, что тебе придется? Точнее, тебе пришлось и всем остальным придется делать самостоятельно. <связывая> не так, что, вот, все, я курс получил, грааль, мне выдали, и на этом все. Есть, что все-таки придется делать самостоятельно? Чему я... он, как, трейдерам готовится? Я хочу сказать, еще раз повторюсь, если вы не хотите изучать трейдинг, и вы не хотите идти до упора, и для вас это будет как просто вот я куплю и побуду и получу пилюлю волшебную, то не стоит этим заниматься. Потому что я считаю, что курс это, как ты говоришь сам, аспирантура, да? А аспирантура, что это такое? Это осознанная вообще выбор человека, который знает, что я хочу туда, я хочу себя качнуть, я хочу столько, ну прям вот, хочу все эти там каждую копейку купить и даже больше я хочу выжить максимум придется работать с собой приходится придется находить время много времени сидеть, и работать с историей рынка, установить этот чертов атас, начать, начать читать эти чер чертовые графики, эти фудпринты, начать как-то быть готовым к тому, что тебя на да? домашке разнесут, потому что ты там сделал скриншот, он у тебя в углу экрана, и нифига не видно ни свечи, ни того цвета. Это объективно. То есть нужно будет очень сильно работать со своей силой воли, искать, работать с тайм-менеджментом, искать силы, внутренний ресурс, переступать через себя каждый день, абсолютно каждый день и придется... Но мне я еще не, не, не отучился вот от своих старых способов, но придется забыть все, что там знаешь о рынке, а потом только вот накладывать после обучения. И тогда он даст максимальный выхлоп. Ну, вот максимальный. Это как. Я бы это сделал сравнение с мазохизмом в хорошем таком смысле, потому что страдать придется. Но это ведь приятные страдания, в конце концов. вам мы скачаем у вас опыта больше. Да, ну, это так. И это очень круто. То есть я такого не встречал. И еще раз скажу, что вот эти цели, которые я прописывал, я впервые в жизни их как-то стал перед собой повесил и смотрю на них каждый день, и кручу в голове положительное, а не то, как Mm -hmm. Есть коллаж. Нет, ты... нет, ну, печатать а да? Да? Я вообще для меня подвиг вот этот на листочек написать. А и... вот ты прикинь, что вот ты распечатаешь коллаж, заплатишь там 300 рублей, да, 5 долларов. А оно все сбудется. Они, наверное, распечатаешь не сбудется. Ты прикинь, а вот ты вот весь Я на выходных это сделаю. И я твои слова, да богу, выше, как говорится. У меня на скрин, на, на обоих на ноутбуке стоит этот мини-купер, который я хочу, сконфигурированный. Я сделаю калаш хорошо, я на выходных прям сделаю. Фотоку я, кстати, сегодня жду фотографии. По поводу мини-купера, я сегодня заезжал в Ауди на межсервисную замену масла. 20 тысяч так улетел просто. И uh, 26 февраля я должен был ехать uh, на счет Audi RS 8 Те, кто не знает, вот здесь будет сейчас картиночка, я добавлю на монтаже. Uh, это 600 лошадей. Это вот прям злой аппарат. Uh, догадай, вот он 24 еще февраля, 23 февраля, он стоил 11 миллионов. Как считаешь, за сколько его продавали? Я думаю, 18 где-нибудь это нет. 50. Черт, жизнь? Жизнь. 50 миллионов рублей. Это... Да. Доллар-то упал, конечно. Только... богатая страна, да? Да-да-да. Вот... Mm -hmm. Ну ладно, немножко отвлеклись, так, mm -hmm. сейчас, буквально секундочку, а то у меня тут сейчас дверь выглядит. Ну, догадайся, кто ушел, она полчаса скрылась, скрыблась ладно. И... Mm -hmm. mm -hmm. Продолжаемся, yeah. я предлагаю занятого трейдера сильно не мучить, потому что там скоро движуха, mm -hmm. чтобы ты подготовился. Uh -huh. uh, поэтому последний вопрос uh -huh. про про новую группу, которая uh -huh. в сентябре начнется. Ты в принципе рассказал, что даст курс, с чем тебе пришлось работать. А вот дай своим будущим коллегам совет, либо советы. Uh -huh. Вот на что стоит uh, сейчас обратить внимание, к чему быть готовым и может быть что-то еще, в которым, то есть вот такие советы, игрой, которым они могут быть эффективнее и, соответственно, проще, может быть, легче пойдет у них всасывание знаний. Сложный вопрос. Мы на самом деле в чате очень много обсуждаем Ты идей. Ты сейчас про телеграм, да? Да, в телеграме, в чате, мы вот, вот в открытом канале обсуждаем очень много идей, которые на самом деле постят ребята, закончившие курс. И они постятся скриншотами с ТАСа, они постят свои идеи, точки входа, выхода, даже там вот Егор, да, Саша, сколько делают, идеи скидывают. И я считаю, что для подготовки, вообще, вот к этому курсу, по-хорошему, надо пройти бесплатный, который сейчас есть. Ну, там, ДТС. Да, ДТС. Да, там вся подготовка к АТАСу, и проверить, насколько. Сможет человек. Может быть, достаточно будет видеокурса, но я на самом деле сразу же взял групповой, потому что интерактивное обучение это даже на примере английского языка. Да, и контроль ошибок, и как это происходит со созвоны, то есть начните с бесплатного курса, настройте себе от настройте себе там вот все, все как сказано, да, там подключите API, начните смотреть котировки. Если работаете в Trading View, посмотрите, есть ли такие же индикаторы. То есть, вот и многие стесняются задавать вопросы в чате, ну вот постит э, Егор идею там какую-то да в чате, постит кто-то из ребят, но ну, спросите, ну что у тебя за индикатор вот здесь, а почему ты думаешь так, все равно люди, те кто постит идеи, они вот но ну, общаются да, они много рассказывают как-то свою логику мышления. Начните вливаться вот в эту тусовку, в движуху. И когда вы попадете на групповой курс, допустим, да, с, вы будете уже более-менее на одном языке с Никитой говорить и а, понимать, хотя все равно придется тяжко, я хочу сказать, действительно тяжко, но оно того стоит. То есть я бы не стал замыкаться, уже начал как-то работать вот с тем, что есть в доступе. А я, кстати, говорил, это одна из самых частых ошибок, потому что люди боятся написать в чат, потому что ну, там же гуру трейдинга, меня сейчас за мои тупые вопросы засмеют, но, блин, трейдерами же не рождаются, поэтому... Ну, голосование же запускали э -э ну то есть и комменты под твоим голосованием были такие что давайте типа, побольше по трейдингу а в итоге все боятся по трейдингу задавать вопросы и, типа ну как так задавайте не бойтесь потому что даже там вот банальный там точка входа с эфира там ну поймать хай давай что, жалко что ли что поймает хай 10 человек больше чем ты там еще кто-то другой ничего не жалко никому все адекватные в чате сидят. Вот. Так что вот такие советы. Да. И последний вопрос уже лично от меня. А, месяц назад ты был так. такой: знаешь, такой жизнерадостное солнышко рыже. А вот сейчас вот я задаю вопросы и когда ты отвечаешь, ты прям вот погружаешься в глубину себя. Вопрос, да, вот. Понять, что сейчас у тебя происходят трансформационные процессы. Вопрос, вот из-за чего ты сейчас загрузился? То есть что-то не получается, либо наоборот ты в предвкушении того, вот, а как оно будет в ближайшее время, но мне нужно просто немножечко еще поработать. Либо, может, а. что-то свое. А, я понял, что чем больше я соблюдаю информационную гигиену, а... Так. У меня был такой этап, когда вот на той неделе хорошо шел, шел трейдинг, и мне написало, в этот день, когда у меня шел трейдинг, человек 5. Я, я не преувеличиваю, пять человек задают вопросы, Миш, почему так, почему так? Я стараюсь всегда ответить, я же отвечаю там портянками в Телеграме, там на строчу, так. и в один момент я ловлю себя на мысли, что все, я кончился, то есть ну, я сейчас начну, э, фыркну на человека, он скажет, блин, чувак, у, у тебя такой веселый видос, а ты тут фыркаешь на меня. Я так очень лаконично, ребят, ну все, не могу, просто не могу, нет сил. И вот в этот день, когда у меня шел трейдинг, я стал отвлекаться на других, у меня э, потом я вышел в итоге в ноль по результату дня. Вот Принял решение, что чем меньше я говорю и чем больше думаю тем лучше и вот это вот какая-то тишина внутренняя и внешняя для меня я ее понял как она мне помогает быть в гармонии с собой и смотреть на рынок взвешенно. и когда я вот обращаюсь к внутреннему себе почему я вот тебе отвечаю так вот уже вдумчиво я опыт к своему опыту обращаюсь, а тогда я не так обращался к опыту. Тогда я там знаешь энергия сюда, энергия туда. А сейчас я такой: не мне ресурс нужен самому, У меня есть я энергосберегающий, да. моя моя энергия. Не, ну нет, просто стараюсь очень вдумчиво и максимально лаконично и экономично отвечать. И мне кажется, что такие ответы они даже лучше, чем когда ты там растекаешься по дереву, бла-бла-бла-бла-бла. Потому что один из вопросов был, Миш, а ты вот начал говорить, как ты там достиг там 1500, просто не раскрыл тему. Я, я можно сейчас вот две минуты буквально Давай. скажу, да? Там Давай. началось там буквально семь сделок, ребята. Буквально семь сделок это все, что нужно, чтобы поднять себе хороший депозит. А, там была первая сделка, 5 долларов. 80 плечом я взял 90 долларов движения эфира баланс стал 60 я стал искать ночь новую точку входа стал суетиться слил до 23 или 26 нашел новую точку входа 12 долларов 80 плечо а, там эфир вторая сделка у меня на балансе или 2 3 или 2 меня на балансе 120 вот а, нет, первая там до да, 60, вторая, третья это минусовые, а четвертая, пятая у меня 120, и шестая, седьмая дохожу там до 1500, все, семь сделок, все, что нужно, чтобы дойти, вот, а шестая, седьмая сделка, уже там 60-е плечо, 80-е я забыл, вот, и я в тот раз это не раскрыл, и так много людей про это просто спросило. Интригу сохранила. на вторую серию. Да, эко экономичный режим. Вот вдумчивость, спокойствие и никакого эго. А теперь, и... представь, вот тебе написало 5 человек. А теперь, представь, написало 100 человек. Это каждый день. А потом, а зачем ты создал бота? Так, чтобы там он не пиликала. Знаешь, у меня телеграм так... Это тяжело, я понимаю, это очень тяжело. Но у тебя все равно сейчас к рынку отношение другое. Ты видишь вот эти ТВХ, которые ты на разборах показываешь, да. Ну, ты уже знаешь, я вообще не суечусь до да, вот этой ТВХ. Вот так показывать, да? А я-то сейчас все еще сижу. И я такой, ага, Никита сказал, а почему? И пошел процесс, и я там в этот... Э, все равно много еще нужно чего учить. Много. Приятно, что люди считают, что я не сучусь. Пусть так и считают Да-да-да. Ну что, коллеги, которые нас сейчас смотрят, я очень надеюсь, что было всем полезно. Миша, тебе огромное спасибо. Uh, прошлый раз я на самом деле даже и не помню, что я тебе желал в прошлый раз, а uh, в этот раз я пожелаю, то есть раз у нас uh, не про осознанность не про легкость, а такое, то есть более такое, ну вот энергии у нас более тяжелые в этот раз, uh, mm -hmm. uh, потому что процесс сейчас у тебя проходит. Важное, я тебе желаю не uh, перебздеть и вот дойти до конца, mm -hmm. uh, разобраться со своими внутренними внутренними демонами. И э, по генетике, может быть, поработать, может быть, оттуда, откуда-то уроки, там по истории. Но суть э, понять, какие уроки тебе нужны были вот, из-за благодаря этой ситуации ты можешь приобрести. Главное, как ты вот, на прошлом созвоне, да, осознанно вот к этому подойти. И э, мне кажется, когда мы в следующий раз с тобой будем созваниваться, я думаю, ближе, может быть, к новогодним праздникам, но мне кажется, что ты уже сможешь перейти за десяточку. Ну, ты... Причем не то, что там хайпанул, 10 вышел и все там, все снял и все опять обосрался, там опять с 10 долларов, а именно продолжать торговать, то есть вот ну, вырасти в суммах на сделку, когда у тебя сделка, да, осознанная, допустим, 20 там, причем, на 5% депозита, да, то есть когда она, то есть, ну, пусть будет, то есть 500 баксов ты закладываешь, стоп, и ты спокойно к этому относишься и можешь пойти там, выйти. То есть, когда да. у тебя трейдинг уже не работа, а больше такой вот хобби, от которого ты получаешь удовольствие. Спасибо большое. А я надеюсь, мы с тобой трансляцию из какого-то крутого места замутим. Прямо вот не по скайпу, а вживую где-нибудь с островов. Я тоже такой. Так, но скоро же декабрь. Можно же обратно в Мексику, в канкунушку потом. А у нас первый это поэтому чем придумаем с островов не островов но всегда у нас есть дубаюшка что-нибудь такое тебе напоминаю боли там или наоборот мексика чтобы прям всю всю жизнь брать спасибо большое. на этом мы коллеги заканчиваем контакты миша оставлю под видео естественно рассчитываю на ваши вот так вот пальцы вверх Миша тоже будет. Вообще -то, безусловно, это приятно. Я искренне надеюсь, что данное видео будет для вас максимально полезным. Поэтому вы немножечко нам поможете, поделитесь этим видео своими коллегами, друзьями. Да, Миш? Вот, да, я думаю, вот это видео и предыдущее, оно обязательно всем, кто и начиная дорогу в трейдинг, чтобы на наших с Мишей ошибках э, не допускать свои, потому что лучше учиться на чужих. Свои они, блин, что-то очень болезненные, да, Миш? Они крайне болезненные, да. да. Да. В целом на этом все. Еще раз с прошедшим днем трейдера и желаю всем творческих успехов. А почему творческих успехов, узнаете в следующем раз. Да, коллеги. Пока.